Помолчу, горе еще горит Я тебя после прощу Сил только есть Молчать, слушать и верить Вдруг взгляда Немая печать вылечит тебя Вдруг Руби, деви, деви, калема навора. Шубикали по топорчику, туфу, яблоко, новановая. Рибака. Это печный огонь. Это Фуля Манура, ребят, не верили, ну, уликана мы убирали, мину, улика, покрыла волочи, поля мы убирали, ну, мини не верили, покрыла пану, улика, покрыла волочи, ты покорятуля, покорашился, пока тут ч ⁇ бери, покоря куна, ману, порыва, не верили, мы уходили вдвоем, только он всегда. Пушистый ночи, так звучал костер, А причина в дровах из сосны сухой были вкусные. этот вечный огонь, Да еще бы на ночь, Только все в этом мире Происходит однажды повторение любой не бывает точь-точь. Ну а если бывает, то не жизнь эта ваша. Типили куля пачетуфуля манавара лимана Давай рокаликатитуля мана варлима. Белико на варалиманавара Это история такая Один человек в одном месте спрашивает, а песни про что? Я говорю, про рекламу. <реклама> ну, он, он понял. Ну, по, по, по, это, по ключевой песне, строчке повторение любое. Вот. А вот это что я будет почтение, публике, стало интересно, что Сия есть, вот, когда я выступала на открытых мастерских в Центре авторской песни, тоже прозвучал такой вопрос. И я сделала там ответ. И теперь, как клише, этим ответом пользуюсь. Очень всех устраивает. разных. Дзен буддисты говорят, ты наша. Детские психологи, это детский лепит 2,5 года. Когда еще это. И баптисты. Говорят, Говорение святым духом. Думаю, если такой... Расклад, то уж придраться э -э, не к чему, а если придираться, то скопом. В общем, я, я, я потом сделал еще вывод для себя, думаю, грех я делаю или не грех, а потом думаю, раз, три направления. А Апостол Павел говорил, я с тем, поэтому, с тем, поэтому, с таким по этим. Думаю, может, это мне Бог такой подарил, чудо такое, чтобы в контакт войти вот с этими. Ну, в общем, как показала потом в позднейшем практика, чуть-чуть, ну, получилось. И там, и там, и там. Ну, вот и про эту песню теперь, наверное. А!